Всем привет, сегодня делаем просто пешки, резные будут пешки, посмотрите, может кто-то тоже себе захочется. Сейчас просто приклеиваем пешки к шашкам. Все ровненько четенько как ванушки шахматы попозже покажу подсохнут какие получились сейчас красим белые полностью в белые черные в чёрные. потом высохнут и будем резать уже Так, готово. Ждем, когда высохнет. Уже будем резать.